Мои хорошие, я решила записать такое, включиться, вернее, в прямой эфир, так немножечко подготовлена, будем так говорить, да, вас не оповещала, но э, сделала такую себе э, масочку, да, э, именно новогоднюю. Я очень-очень хочу, э, здравствуйте, вас всех э, поздравить с наступающим Новым годом. Но в первую очередь этот эфир я включила только для того, чтобы поблагодарить всех вас за то, что вы были со мной в течение всего этого года, за то, что вы приходили ко мне на консультации, за то, что вы доверяли мне свое сердце, свою душу, за то, что вы дарите мне огромное такое, знаете, счастье, наполнение вашей любовью. За то, что вот это ваше вот доверие безграничное, ваша любовь, она чувствуется, она ощущается, и мне хочется для вас сделать все больше, больше, больше и больше. Я безумно, безумно благодарна каждому из вас. И счастлива, что вы э, меняете меня, потому что для того, чтобы мне быть вам полезной, мне нужно быть со мной самой ресурсной, да. А для того, чтобы мне быть ресурсной, мне нужно постоянно что-то с собой делать. И каждый из вас, кто постоянно со мной, вы видите э, вот именно и мои преображения, но они идут благодаря вам всем вам, потому что это ваша любовь, вот это ваше безграничное какое-то такое доверие, оно меня все время двигает вперед, да, и вот это мое предназначение, так сказать, оно еще больше и больше раскрывается. Я поздравляю у кого сегодня день рождения. Мне безумно нравится и приятно это вас делать расклады на Таро. Таро – это вообще моя любовь отдельная. И я так счастлива, что вам отзываются мои расклады, потому что я их всегда делаю душой, всегда делаю их из потока. И я знаю, что ко мне притягиваются только мои родные души, только тем, кому я могу быть полезна только те, кому э, нужна именно моя помощь. И помните, что каждый из вас является и моим помощником, потому что каждый из вас входит со своей историей, каждый из вас входит со своей какой-то, э, со своей душой, со своей частичкой своего сердца, и они остаются потом со мной. Это настолько приятно, это э, настолько волшебно, вы себе даже представить не можете, потому что э, я учусь тоже у каждого, у каждого из вас, потому что ко мне обращаются как и девочки, так и мальчики. И действительно, я благодарна Вселенной за то, что она дает мне возможность получать вот эти сакральные знания, чтобы я могла вам рассказывать о вашей душе, о вашем пути. Да, это настолько, знаете, это такая вот очень-очень интимная, будем так говорить, даже тема, когда ты идешь и незнакомому человеку доверяешься сердцем, доверяешься душой, доверяешь свое самое сокровенное, и ты идешь к этому человеку не один раз, не два, не три, а ты готов с ним постоянно взаимодействовать, потому что ты знаешь, что придя к этому человеку, ты получишь именно э, любовь, понимание э, и какую-то ну рекомендацию, советов я не даю, рекомендацию. Я вам безумно всем благодарна. Я желаю вам счастья, я желаю вам процветания, я желаю вам всего самого лучшего. Я желаю каждому из вас найти себя, я желаю каждому из вас выйти на свой истинный путь, который, он приносит огромное наслаждение, когда ты идешь по своему пути, когда ты знаешь, куда тебе двигаться, когда ты знаешь, что тебя ждет впереди, и у тебя пропадают страхи, даже если это не, ну, не такая радостная будет информация, даже если это будет какая-то, допустим, может быть, и боль, и переживание, неважно, важно то, что ты знаешь, почему, для чего с тобой это происходит. Поэтому, мои хорошие, желаю вам счастья, желаю вам безмерного счастья. Будьте счастливы сами с собой, и тогда счастье, и все будет меняться вокруг вас. Я всех вас люблю. Я действительно вас всех люблю, мои хорошие. Я действительно всем сердцем благодарна вам за то, что вы со мной. Я действительно счастлива от того, что я нашла свое предназначение, и мое предназначение будет полезной вам. Любива, мои хорошие. Всего доброго.